Всем привет! Машина Черефора седьмого года выпуска Чтоб снять стартер Нам надо снять аккумулятор Вот отсюда мы его уже сняли Аккумулятор Снимаем воздухан Ставится 10 на 8 и есть на 8 Отворачиваем Он стоит вот сюда, просто вставляется Снимаем воздушный патрубок Вот этот воздушный патрубок вот. Мы его снимаем Вот Снимаем датчик картерный ну, картер, капу снимаем, вот он снимается просто на хомутах с, с обеих сторон у него хомуты отворачиваем отворачиваем вот такую трубочку такую трубочку она стоит у нас вот вот сюда, эта, эта трубка так, дальше нам э, отворачиваем трубку Вакуумника. Вот, это, вот эта трубка. Вот она, конец идет сюда. И цепляется вот сюда. Вот к этим трубочкам. Первая трубочка толстая цепляется. Трубка вакуумника. Вот к этой трубке цепляется. Снимаем ее. Вот. То есть до стартера уже можно у нас добраться. Вот стартер. Вот к уже можно добраться. Но чтобы снимать стартер до конца, нам надо снять щуп. Щуп отворачивается вот здесь. Вот боточек на 10. Тоже отворачиваем его. И как бы можно сортер уже снять. Но у стартера вот здесь болт на 13. Вот на 13 1 Вот этот на 13. О, я залезу. На 13. Блин, где он тут? Вот, ребята, он на 13 стоит. И вот с этой стороны тоже под патрубком. На 13. Отворачиваем. Но стартер мы так просто не снимем. Потому что у нас еще есть спрятанные болты. Они вот тут. Вот тут. Вон там. Такая штука. Буквка Г. Две гаечки на 10. Ну, два болочка на 10 они находятся. Вот. То есть. И стартер только той частью, той частью той жопой вынирается к низу. К низу двигателя. А вот, книзу двигателя будем вытаскивать. Это без снятия коллектора Он будет так у нас сниматься Как вытаскивать, я вам покажу Так, стартера У стартера и держит вот такая штука Стартер держит снизу вот. натворяющий ключик на 10 Два болтика. Вот, а вон там стояла Вот здесь Она остается. Не забываем цеплять Датчик Вот здесь датчик от стартера идет и сейчас сворачиваем быть стартер стартер вот так вот делаем жопой туда книзу этим местом кверху вот сюда и вынимаем до тех пор пока не появится у нас провод от аккумулятора отворачиваем провод и снимаем стартер смотрите вот это мой генераторный провод и ему пришел хана вчера все его на мусорку сгорел внутри обшивки так, машину собрали, провод от стартера и от генератора мы сделали по-другому. Провод от генератора поставили через верх, идет сюда, там подходит к стартеру, ну и от стартера, как обычно, сюда и к блоку. И, ребят, еще мы поставили провод, и машина все равно не завелась. Вот, А дело было вот в чем, вот здесь плюс, вот здесь плюсовая клемма была недовернута, то есть в бок она двигалась, не двигалась, а вверх-вниз она двигалась, поэтому она была недовернута и она вышибала вот отключала все полностью в машине, вот присовая клемма, ну и провод у меня генератором все разгорел, сгорел вот покажу вам еще раз его, то есть все, ему конец по проводу, так так вот, вот такие вот у нас дела. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, смотрите видео, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо, всем пока.